Дорогие друзья и партнеры, с вами Елена Евсеенко, и сегодня я не буду рассказывать о маркетинге нашего фонда. Я нахожусь на своей страничке ВКонтакте и хочу поделиться своим опытом работы в интернете. Семь лет назад меня сократили с работы. Работала я продавцом, а сейчас я зарабатываю в интернете. Вы знаете, я за всю свою жизнь работая на Земле не заработала столько денег, сколько заработала именно в интернете. Первый мой опыт это был LS Club, это был шикарнейший проект, который в свое время закрылся. И мы перешли работать в фонд взаимопомощи World Money. Знаете, маркетинг шикарный. Работаю я в нем уже год и 8 месяцев. Сейчас я покажу вам главную страницу, зайду также в свой личный кабинет, вот нажимаю «Войти» и вы видите мой профиль. Нажимаю на раздел «Финансы» и, как видите, я заработала более 4 миллионов рублей. Это очень круто. Где вы сможете заработать за год и восемь такие денежные средства? Абсолютно нигде. Вся наша основная работа происходит в скайпе. У нас очень много рабочих чатов, людей очень много. Люди работают, стараются, и мне это тоже очень нравится. Проводим школы, вот, всевозможные стратегии. Чатов очень много, людей очень много. Но буквально недавно я стала обращать внимание и на страничку ВКонтакте. Как видите, очень много, всего не буду показывать. И понимаю, что именно ВКонтакте тоже очень можно сейчас хорошо развиваться, потому что здесь можно общаться. Ведь сетевой маркетинг – это общение. Можно звонить партнерам. Также делать групповые звонки, можно показывать экраны. Это очень-очень круто на самом деле. И также вот я создала группу ВКонтакте. Она у меня еще небольшая, но все же она есть. И некоторые партнеры из контакта также вступили в мои группы. И вот мне бы хотелось посмотреть странички наших партнеров, кто же и чем занимается. Нажимаем вот на Елену. Как видим, Лена тоже активно работает. В нашем фонде развивает площадки, страничка шикарная, все выкладывает. В общем, человек старается, и я на 100% уверена, что Лена тоже придет к серьезным деньгам. Итак, давайте посмотрим следующего партнера. Кто тут у нас еще есть в нашем... Так, Владимир. Ну, давайте нажмем, чем же занимается Владимир. Как мы и видим, у Владимира совершенно другой проект. Может быть, просто поинтересоваться зашел. Ну, в общем, у каждого свой интерес. Итак, ладно, переходим к следующему партнеру нашего участника. Итак, давайте нажмем на Нину. Чем занимается Нина? Ну, у Нины тоже, наверное, другой проект, потому что люди бегают, в общем-то, везде. Не будем их об этом судить. Итак, сейчас бы мне хотелось пока смотреть страничку нашего админа. Это Денис Соловук. Вот реально очень хороший человек, который всегда приходит на помощь, который развивается, он, естественно, старается, он живет этим проектом, и мы видим, как он выкладывает выплаты, он показывает площадки, он, абсолютно не скрывая свое лицо, показывает свои фотографии, он живой общается с нами по скайпу, и это очень радует. Наш спикер Ольга Разуманян, как видите, тоже абсолютно не прячет свое лицо. А она также, вот пока, пожалуйста, выкладывает World мани, Money, World Money. вот оно у нее везде, все только о нем. Потому что человек, который действительно разбирается в наших площадках, он не будет смотреть уже совершенно на другие проекты, потому что ему там будет неинтересно. У нас бизнес управляемый, у нас есть возможность управлять со своего кабинета, у нас работают внутренние переводы, у нас можно работать с любой платежной системой. У нас до такой степени все грамотно, личный кабинет, а работать одно удовольствие. На каждой площадке у нас есть такая вот кнопочка «Маркетинг», на любую вы можете нажать, и вы увидите слово «Слайд», и прилагается к каждой площадке, то есть это реально огромное преимущество. И что я могу еще сказать? Вот реально, если только вам действительно нужны серьезные деньги, перейдите, пожалуйста, на мой канал YouTube. И вы увидите здесь все. Вот об любой площадке. Вебинары, пожалуйста, просмотрите все вебинары. Вы можете все это листать, просматривать. И я думаю, что вы очень многого увидите для себя нового, интересного. Автопрограмма, пожалуйста, посмотрите маркетинги об автопрограмме. У нас есть автопрограмма мини и автопрограмма большая. То есть каждый человек для себя выбирает и сумму входа, и стратегии развития. Площадка Golden Ring. И Golden Ring это золотое кольцо, это путь к действительно большим деньгам. Также следующая площадка World Money. У меня здесь на канале вы можете просмотреть маркетинг любых площадок. Вы также можете позвонить мне в личку. Не стесняйтесь, хоть в скайп, телеграм, пожалуйста, вконтакт. Я отвечу каждому. Я все на пальцах покажу, как нужно бронировать места, как нужно управлять своим бизнесом. Я рада помочь любому из вас. Самое главное, вы не стесняйтесь, звоните в личку, и я буду ответить рада на все ваши вопросы. Ну, с вами была Ваша Илья Дневселенко. Всем вам я хочу пожелать удачи, терпения, надежных партнеров, всех благ, здоровья, в общем, всего-всего вам самого хорошего. И знайте, что я жду ваших звонков. Всем пока.